Игей, пассажиры канала Немиркин. Встречали ли вы когда-нибудь человека, который умеет притворяться, что его интеллект одурачил всех? Они ослепляют окружающих громкими словами и возвышенными идеями, убеждая всех в своей огромной мозговой мощи. Но в итоге все это оказывается уловкой, оставляя вас в замешательстве. Такие люди – псевдоинтеллектуалы. Псевдо – значит ложный, а интеллектуал – значит умный человек. Но как распознать псевдоинтеллектуалов, пока мы не втянулись в их ложную личину? Чтобы узнать об этом больше, вот пять признаков того, что кто-то притворяется интеллектуалом. Первый. Они чрезмерно и неправильно используют расширенный словарный запас. Они похожи на ходячий тезаурус? Всевдоинтеллектуалы, как правило, всегда чувствуют необходимость вводить самые длинные слова и самые сложные фразы в каждый разговор, даже когда в этом нет необходимости. Вместо того, чтобы пригласить вас на обед, они уговаривают вас принять участие в их полуденном ритуале питания. Они используют язык как инструмент для запугивания и получения выгоды. Поэтому, когда вы просите их объяснить, они могут ответить самодовольной ухмылкой или личным оскорблением. Хуже того, они часто используют неправильное произношение или значение своих продвинутых фраз, потому что им важнее показать себя, чем действительно понять, что они говорят. С другой стороны, люди с подлинным интеллектом будут ценить ясное общение. Это означает использование расширенной лексики только тогда, когда это уместно, и готовность объяснять, когда другие не понимают. Второе, они постоянно хвастаются своим интеллектом. Знаете ли вы человека, который не перестает говорить о своем интеллекте? Их самопровозглашенная гениальность – это единственная часть их личности, и они не стесняются постоянно сообщать всем об этом. Они постоянно хвастаются своими интеллектуальными увлечениями без всякой причины, жалуются на то, что их высокий интеллект является каким-то проклятием или обвиняют все общество в невежестве и безвкусице. Они используют любую возможность, чтобы сравнить себя с другими и заявить о своем умственном превосходстве. Но люди с подлинным интеллектом не будут такими. Наоборот, они довольны своими умственными способностями и не хотят тратить время на то, чтобы убеждать людей в том, насколько они умны. Номер три. Они постоянно повторяют глубокие цитаты. Они постоянно говорят цитатами? По любому поводу они могут привести глубокое высказывание высокопоставленного мыслителя. Говоря о семье, они цитируют Конфуция, говоря о школьном заключении, они цитируют Кавку. А если речь идет о поп-музыке, они приводят в пример Адорна. Поначалу это звучит довольно умно, но при более глубоком рассмотрении вы можете понять, что цитаты не представляют ценности или даже не имеют отношения к разговору. В конечном счете псевдоинтеллектуалы будут использовать авторитет мыслителей прошлого как дымовую завесу, чтобы казаться знающими, а не иметь собственные оригинальные идеи. С другой стороны, люди с подлинным интеллектом будут приводить цитаты только тогда, когда они вносят реальный вклад в обсуждение, а не просто для того, чтобы похвастаться известными именами. Номер четыре. Они сводят разговор на нет бессмысленными интеллектуальными вопросами. Могут ли они придерживаться сути разговора, не превращая его в грандиозный интеллектуальный спор? какой бы непринужденной ни, ни была дискуссия, псевдоинтеллектуал всегда найдет способ перехватить разговор, задавая провокационные, но бессмысленные вопросы. Абстрактные вопросы, на которые никто не сможет ответить, или педантичные вопросы, чтобы подорвать вас. Так, если вы скажете, что у вас был хороший день, они могут ответить, что на самом деле значит наслаждаться жизнью, Люди с подлинным интеллектом, напротив, будут задавать глубокие вопросы, чтобы внести свой значимый вклад, удовлетворить свои любопытства и продвинуть основную суть дискуссии. И номер пять – они ведут себя так, будто у них все схвачено. Они всегда говорят о том, что знают, как устроен мир. Всевдоинтеллектуалы часто имеют очень жесткие убеждения относительно общества, политики, религии и так далее. Они не открыты для подлинной дискуссии. А когда у них возникают разногласия, они просто заявляют, что вы неправы, оскорбляют ваш интеллект, раздувают свои собственные полномочия и утверждают, что их точка зрения слишком очевидна, чтобы ее объяснять. Это резко контрастирует с людьми с подлинным интеллектом, которые открыты и понимают, что в мире нет простых ответов. Относитесь ли вы к какой-либо из упомянутых нами черт? Если вы дочитали до конца, оставьте эмоджи в комментариях ниже и дайте нам знать, что вы думаете. Также не забудьте поставить лайк и поделиться этим материалом, если вы думаете, что он поможет кому-то еще. Большое суперспасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.